Мне лет совсем немного жить осталось. Но это не печалит, ободрит, чтобы лучше из лучших выбиралось и наплевать давно, кто победит. Не смотришь на других, своя и смерка, по своему лекалу лев. Кроешь душу, руководитель совесть на примерках, И жаба на талант других не душит. Но не совсем я ангел вышел оружию, И подло бесами и демонами бит, Живу, пишу, творю во славу Божию, Чтобы из жизни получился хит. Мне лет совсем немного и немало. И вот я перед вами ща и здесь. Чтобы душа трудиться не устала, я отдаюсь на болью Божью весь. Ну, где-то так.